Приветствую, друзья! В предыдущем ролике была озвучена мошенническая схема, по которой можно сделать один вывод, что, что кредитов как таковых не существует и при выдаче вам якобы кредита банком происходит на самом деле мена обязательств. Ваших при предоставлении вами кредитного договора, обеспеченного активами, вашей недвижимостью или какой-либо другой личной собственностью на обязательства банка в виде билетов или банкнот Банка России. Итак, я хочу вам показать документ, который я отправила в банк, в котором я как раз банку и предложила произвести мину обязательствами, обязательствами по так называемому кредитному договору. Давайте посмотрим, что в данном документе написано. Требование о досрочном исполнении обязательств по билетам Банка России. Я зачитаю текст. В соответствии с федеральным законом о Центральном банке Российской Федерации за номером 86 официальной денежной единицей Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из ста копеек. Однако ни рубль и ни копейка являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, а банкноты, банковские билеты и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа согласно статье 29 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации. Банкнота – это кредитные деньги, которые выпускает Центральный банк страны. Банкнота – бессрочное долговое обязательство, обращенное на имитированный ее банк. Современные банкноты выпускает Центральный эмиссионный банк. Из чего следует, что банкноты, банковские билеты являются долговыми обязательствами Центрального банка и совсем не являются деньгами или рублем. Банкноты, банковские билеты несут в себе лишь признак рубля на какую-то определенную сумму. Знакомое словосочетание – Банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. В предыдущем видео я показывала официальный ответ Центрального банка на эту тему. Статья 30 в соответствии с Федеральным законом о Центральном банке Российской Федерации за номером 86. Копию ответа Банка России с подтверждением того, что билеты Банка России являются обязательствами, прилагается к настоящему заявлению. Из вышеуказанного следует, что никто, включая любые банки, не имеют законных прав расплачиваться некими рублями и копейками, а также давать их в долг или взаймы по договору займа. Единственным законным средством наличного платежа являются банкноты, билеты Банка России. И только они могли быть переданы банкам клиенту. Однако билеты Банка России являются не деньгами, а обязательствами Центрального Банка России. Еще раз отправляю к предыдущему видео, где я об этом подробно рассказываю. со Ссылка на все законодательные акты. В то же время любой кредитный договор клиента с банком также является обязательством, из чего следует, что банки не отдают клиентам, а всего лишь производят мину обязательствами. Обязательства ЦБРФ, обеспеченные активами, обмениваются на обязательства клиента, обеспеченные недвижимостью или автомобилем или, любыми другими его, или любой другой его собственностью. То, что кредитный договор является обязательством клиента, любые банки подтверждают в момент отправления клиентам требования о досрочном исполнении обязательств. Смотрим, срок исполнения обязательств бывает разный. Срок которого наступил или не наступил используется в векселях, кредитных договорах, договорах взаимооблигациях. Срок определен моментом востребования, обычно указывается в кредитных договорах, договорах займа, виселях и облигациях, срок которого не указан в случае с банкнотами билетами Банка России. Обязательства считаются однородными, если в них указан один и тот же эквивалент суммы в рублях или иных денежных знаках. Также они считаются однородными, если выполнены, например, на бумажном носителе. Банк, Сбербанк при составлении со мной договорных отношений в виде моих обязательств, выраженных в форме якобы кредитного договора, умышленно скрыл от меня фактическое действие по сделке мены обязательствами, встречным исполнением обязательств в соответствии со статьей 328 встречное исполнение обязательств Гражданского кодекса РФ. Между мной и Центральным банком, явившись лишь посредником между нами в соответствии со своим ходом экономической деятельности 64.19. Денежное посредничество, в чем вы можете убедиться, если скачаете выписку ЮГРУ, по своему банку, в соответствии со статьей 410 прекращения обязательств зачетом. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, либо срок которого не указан или определен моментом востребования. То, что я говорила выше. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны. На основании вышеуказанного я направил одной из сторон по встречной мини по кредитному договору за номером таким-то однородными обязательствами эквивалентными сумме по так называемому кредитному договору заявляю о полном взаимозачете и прекращении обязательств между мной и Центральным банком. В посреднических действиях... Банк Сбербанка более не нуждаюсь. На основании того, что Банк Сбербанк скрыл от меня подробности истинной сделки, а также я, как юридически слабая сторона, не разбиралась в специфике банковских продуктов, требую вернуть мне билеты Банка России на сумму эквивалентную, здесь у меня указано 41 440 рублей, это соответствует той сумме, которая была оплачена по так называемым процентом по кредиту за 10 месяцев, которые мы оплачивали. Здесь указываете номер карты, который «Банк Сбербанк» систематически снимал незаконно с моего личного счета. В противном случае мне придется обратиться в УВЭП по факту мошенничества в особо крупном размере и совместно с другими клиентами банка Сбербанк» присоединится к массовому иску в Международный суд, который подготовлен в настоящее время». А данный иск готовится одним из участников профсоюза Союз СССР, о котором я ранее рассказывала на своем канале. Ведь согласно статье 7 федерального закона о национальной платежной системе кредит запрещен. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств пункт 5. Я говорила об этом в предыдущем видео. Оператор электронных денежных средств не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента на основании договора потребительского кредита займа. В переводе на человеческий язык это означает, что банковский кассир-оператор не имеет права переводить на личный счет клиента денежные средства от банка клиенту в на основании потребительского кредита или Займа и банк, утверждая о том, что выдал мне якобы денежные средства в долг, автоматически признают нарушение выше указанной статьи. Также кредитная организация банки не вправе, не вправе заключать возмездные договора с физическими лицами, согласно статье 8. Ипотечные агенты не вправе заключать возмездные договора с физическими лицами и осуществлять в виде предпринимательской деятельности, не предусмотренной настоящим федеральным законом. Ипотечными агентами являются все кредитные организации банки. Это мы тоже уже говорили в предыдущем видеоролике. И, как известно, что все кредитные организации банки являются как раз акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Также напомню, что ни в одном законодательном или правовом акте для кредитных организаций банков нет такого слова, как кредитование или права на выдачу кредита. А кредитором последней инстанции у нас является центральный банк смотрим статью 4. Банк России выполняет следующие функции. Является кредитором последней инстанции для кредитных организаций и организует систему их рефинансирования. А это означает, что банк умышленно вводит своих клиентов в заблуждение, что установлена группа международных экспертов-специалистов. Это опять же касается массового иска. Лица, называющие себя судьями, которые выносят решение по взысканию якобы задолженности клиентов перед банком, будут рассматриваться в международном суде как юридически неграмотные в лучшем случае или как сообщники, совершающие преступления против человечества совместно с банком над народом России, который умышленно лишает людей недвижимости, автомобилей или денежных средств по предлогам якобы долгов. Поскольку банки имеют негласный договор судов в районе, в котором они вместе расположены. И именно поэтому в кредитном договоре банки навязывают территориальную подсудность соседним судом, с которым ежедневно сотрудничают в течение многих лет и в стопроцентных случаев выигрывают суды по взысканию якобы долгов. Данное сотрудничество является организованной преступной группировкой. Напомню, меня на канале есть видео о том, как изменить территориальную подсудность, ну, по крайней мере, отправить Заявление банк с требованием изменить данную территориальную подсудность в соответствии с пунктом кредитного договора. Если банк, нарушив законодательство, не произведет, как обязан по закону, взаимозачет встречных обязательств в соответствии с статьей 410 Гражданского кодекса, в таком случае я буду вынужден потребовать момент внесения денежных средств в виде билетов Банка России в размере эквивалентном, здесь указываете сумму вот у меня там было 150 тысяч, это сумма по кредитному договору, плюс к ней прибавляется сумма уже уплаченная вами по процентам по кредиту. За якобы мой долг по кредиту банк э, был одновременно посредником между мной и Банком России по мини-банкнот билетам Банка России, который имеется у меня в наличии эквивалентной вот этой сумме. Это все происходит в соответствии со статьей 30. Монеты и банкноты Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Полученные активы на данную сумму, которые мне банк обязан обменять на обязательства, свои билеты или банкноты, которые я предоставлю банку, я желаю получить в этот же день. В противном случае ниже указанные поименованные статьи будут использованы мной при заявлении в прокуратуру и ОБЭП, а также в массовом иске. И вот посмотрим, на какие же статьи мы отсылаем. Это статья... 170 Гражданского кодекса «Недействительность мнимый или притворных сделок». Статья 173 Уголовного кодекса предпринимательства. Здесь вот откройте, когда документ, почитайте подробнее, что именно имеется в виду. Статья 159 «Мошенничество». И... Статья 210. Организация преступного сообщества, преступной организации или участие в ней. Статья 163. Вымогательство. И статья 158. Кража. И в конце прошу банк письменно уведомить меня о своем выборе. Банк в соответствии со своим кодом экономической деятельности 64.19 денежное посредничество исполнит свои прямые обязанности и произведет взаимозачет встречных обязательств в соответствии с Гражданским кодексом статьей 410. Банк или второй вариант банк готов обменять свои билеты то есть не свои, а билеты Банка России, которые имеются у меня в наличии эквивалентной суммы, я уже объяснила выше, как ее вычислить, на активы, которыми обеспечены данные билеты в соответствии со статьей 30, или третий вариант – банк, уведомлен настоящим о мошеннических финансовых махинациях и готов понести ответ в международном суде в соответствии с Международным торговым кодексом. А также готов предоставить все первичные бухгалтерские документы в ОБЭП, в которых явно отсутствует такая операция, как перечисление денежных средств с корреспондентского счета на мой личный текущий счет. Это смотрите данные по выписке к тому счету, который... Вязано ли к вашей кредитной карточке, с которой вы оплачиваете кредит или к банковскому счету, с которого у вас происходит списание денежных средств, подтверждающее выдачу денежных средств в долг. А есть лишь мой вклад на депозит? Личных ценных бумаг в виде кредитного договора обязательства и автоматическая его конвертация на обязательства в виде билетов Банка России, что подтверждается расчетно-кассовым ордером, где я сам себе со своего личного счета депозита перевел сам себе денежные средства на текущий счет. А на данный момент в интернете есть ролики, в которых как раз показаны данные первичные бухгалтерские документы, приход на касы ордера, где как раз и видно что мы сами себе переводим деньги на счет, а не банк нам. Если хотите, наберите, посмотрите. Ответ прошу предоставить срок до 15 дней на бумажном носителе через нотариуса по адресу. Вот смотрите данный документ, редактируйте под себя. Данное требование составлено на основании действующих законов и и не являются моей личной фантазией или игрой слова также я не гарантирую, конечно, что при подаче данного требования банк признает, что он не прав и будет рассыпаться в извинениях. Это маловероятно. Однако, как мы убедились, данная схема выдачи якобы кредита и взимания якобы долгов по нему с последующим привлечением судов и службы приставов является незаконной деятельностью банка в соответствии с ими же написанными законами. Полагаю, что если данное требование будет отправлено несколькими людьми, системой будет получен сигнал о том, что их схема раскрыта. Именно такую цель я ставлю, снимая данное видео. Лично на мое требование банк еще пока не дал ответа. Также массовый иск не заброшен и вы можете поучаствовать в нем, ссылка будет в описании. Давайте не будем просто ждать наступления справедливости, а методично станем совершать действия по ее приближению. Благодарю человека, человечащий, кто помог составить данный документ. И как всегда, мы искренние пожелания всем мира и добра.